Ставим в чат пятерочки, если хороший. четверочки, если нормальные троечки, и, соответственно, друзья, если качество звука плохое, пожалуйста, поставьте двойки единицы в чат. Итак, проверяем качество звука по пятибалльной системе. Если качество звука отличное, ставим пятерочки. Если хорошие четверочки, если нормальные троечки. Если плохо, пожалуйста, поставьте двойки, единицы в чат. Да, я вижу одни практически одни пятерки это значит что со звуком все окей и друзья я рад всех вас приветствовать на сегодняшнем нашем занятии напоминаю что сегодня у нас пятый, извините неправильно шестой уже шестой вебинар сергей пишет гудит маленько давайте еще раз пожалуйста если гудит значит напишите гудит либо поставьте цифру 12 то есть гудит плохо. Да, если не гудит, то напишите не гудит и поставьте пятерку, четверку. Ну, то есть, качество, чтобы было понятно, все нормально, не гудит. Отлично, друзья. Ну что ж, замечательно. Сегодня я не включаю камтазию Сегодня я ничего дополнительно не включаю. Сегодня я провожу вебинар через другой интернет-провайдер. Мы тестируем, это первое. Да? Второе, я запись веду другим способом. Сергей также включает Камтазию у себя, то есть есть подстраховка по записи. Вот Сергей уже пишет, что включена. Отлично, и мы можем начать сегодняшнее занятие. Сразу, сразу, в конце занятия будет интересное продающее предложение. То есть я буду предлагать платные уроки в конце занятия, но я приготовил новогодний подарок и... Ну, об этом в конце занятия. Вообще занятие сегодня очень насыщенное, очень много спалю интересных фишек. По SEO будем много разбираться вообще. Итак, я загружаю презентацию. Один момент, друзья. Так, загрузка. И вывожу на экран план занятия. Итак, сегодня у нас будет сейчас небольшой опрос. Дальше. А SEO, большая часть вебинара посвящена SEO. Дальше подарки, бонусы в конце и, конечно же, ваши вопросы. Итак, поехали, друзья. Опрос. Что такое семантическое ядро? Пожалуйста, выберите наиболее подходящий вариант ответов. Первый – это набор ключевых фраз. Второй – это все ключевые фразы сайта. И третий вариант – это высокочастотные фразы. Очень внимательно, пожалуйста, выберите наиболее подходящий. Первый вариант – это набор ключевых фраз. Второй вариант – это все ключевые фразы сайта. И третий – это высокочастотные фразы. Наиболее подходящий номер два, то есть семантическое ядро – это абсолютно все ключевые фразы нашего сайта. Вот так, то есть все, кто выбрал цифру 2, абсолютно правы. А мы идем дальше. Повторяю, выбирайте наиболее подходящий. Если вы видите, что, например, там два варианта наиболее подходят, значит выбирайте два варианта. Если один, значит один. Итак, может ли страница ссылаться сама на себя? Выберите из трех вариантов наиболее подходящий. Первый вариант – да. Второй вариант – нет. И третий вариант – в, край, в крайних случаях. Итак, может ли страница ссылаться сама на себя? И три варианта ответа. И те из вас, кто выбирает номер два, абсолютно правы. И у нас практически все отличники, все выбирают цифру «2». Ну, практически я, может быть, кого-то пропустил, но, тем не менее, вижу, что в основном двойки. И вы абсолютно правы. И мы идем дальше, друзья. Итак, SEO. Не будем тратить время драгоценное и сразу. Смотрите, сразу отвечаю на, возможно, какие-то вопросы, которые сразу вас интересуют. Да? Почему же важно попасть в топ-10? Почему важно попасть не в топ-20, 30 и так далее? Ответ такой. Сразу вот первая страница, десятка, то есть 10, 10 сайтов, которые на первой странице. Вот И важно попадать в эту десятку, потому что весь трафик в основном в этой десятке. Ответ такой, смотрите, вы сами, когда ищете какую-то информацию в интернете, вы наверняка на вторую, третью страницу редко переходите. Вы в основном находите ответы на первой странице. Вот. Почему важно быть в топ-10, почему важно быть на первой странице? Ответ такой, потому что в основном все пользуются первой страницей. И вот если взять по статистике, на вторую страницу переходит только 5-10% пользователей. То есть так мало пользователей, переходит дальше. Поэтому все стремятся попасть в топ-10, и поэтому в топ-10 максимально большая конкуренция. Дальше, друзья. Какие факторы важно оптимизировать? Для того, чтобы поисковая система включила ваш сайт в результаты поиска, прежде всего он должен содержать ответ на запрос пользователя. Ну и поскольку сайтов очень много в, этой тема в любой тематике, да, поисковая система выбирает наиболее авторитетные, наиболее релевантные. Важно наполнять сайт тематическим контентом, регулярно добавлять нужную интересную информацию. Смотрите, друзья. Важно, чтобы ваш сайт был релевантен, то есть соответствовал. Если вы пишете про огурцы в этой статье, значит все в этой статье должно быть про огурцы. Можно упоминать помидоры, но немножко, да, и тогда делаем перелинковку на помидоры. Это, думаю, понятно. Важно, чтобы те ключевые запросы, которые вводит пользователь, фигурировали у вас в заголовках, то есть это тайтл, это h1, ну, тайтл это название страницы, которые помогает прописывать плагин SEO. А дальше, вот у нас заголовок главный H1, в нем должны быть ключевые слова, и подзаголовки должны содержать ключевые слова. Также текст должен быть релевантен, то есть тоже содержать ключевые слова. Все должно быть написано для людей, для, ну, скажем так, для пользователей, для людей, которые... Ищут эту информацию, и вы должны писать статьи, либо заказывать статьи так, чтобы это ну, ориентируйтесь на пользователей. То есть поисковые системы нам говорят, делайте сайты для людей. Да? То есть не для нас, не для роботов, а для людей. Это важно. Дальше. Авторитет сайта. Смотрите. Что такое авторитет? Яндекс это называет X. Индекс качества сайта расшифровывается. Раньше был тит, Ну, это не, не столь важно. Google тоже имеет свои показатели. Педж и тому подобное. Вот. И это все как бы авторитет. То есть, чем больше ссылок в интернете ссылается на ваш сайт, тем выше будет авторитет. Ну, как бы просто. Да? Чем больше вас рекомендуют другие сайты, ставят ссылки на вас, тем как бы выше будет ваш авторитет как бы со временем. Или еще другими словами, траст. То есть понятие траст, запишите себе, траст – это авторитет сайта. Или траст сайта – это авторитет сайта. Да? И вот на, чем дольше живет ваш сайт в интернете, чем больше вы его развиваете, поддержите, наполняете разными материалами, тем выше будет со временем становиться этот авторитет, траст расти ну при условии конечно что вы все делаете правильно ваш сайт качественный ваш, ваш сайт сделан для людей он несет пользу для людей да, важно нести пользу не просто так писать для себя любимого вот лишь бы так себе нравится да то есть надо чтобы сайт он был полезен прежде всего если он будет полезен если Пользователи будут его ценить, добавлять закладки, время от времени возвращаться на ваш сайт. Поисковики также это будут видеть и оценивать хорошо, и добавлять вам авторитетности. Понятно. Для Гугла авторитетность номер один. То есть если мы проведем какой-то анализ и сравним Яндекс и Google, мы увидим, что Яндекс это больше тексты, больше контент, упор идет. То есть мы можем молодым сайтом попадать в топ через пару месяцев. Ну, буквально даже там на следующий месяц уже в гугле в такого не будет гугл он видит ваш сайт все как бы нормально с индексацией но топ мы можем рассчитывать позже гораздо позже то есть это может быть полгода может быть год и даже больше и для гугла нужно будет делать какие-то ну, больше социальных сигналов то есть больше ссылок из соцсетей как делать ссылки из соцсетей смотрите у вас должны быть аккаунты в ВКонтакте, в Фейсбуке. Если у вас какой-то личный блог, значит просто ваши аккаунты в социальных сетях. И вы там делитесь ссылками, анонсами каких-то ваших статей. Это понятно. Если вы заводите какой-то сайт на какую-то тему, ну, например, психология. У вас ниша психология, значит вам нужны группы в социальных сетях по психологии. И там вы делаете анонсы просто если у вас сайт по кулинарии значит вам нужны группы в социальных сетях по кулинарии аккаунты э, друзья кто интересуется этой тематикой или группы тематические группы по кулинарии там вы делаете анонсы и тогда это будет правильно тогда по этим ссылкам будут переходить люди и тогда поисковые системы будут видеть вот эти социальные сигналы из э, социальных сетей все Точка. google любит сми очень ну, и яндекс тоже но больше всего Google любит СМИ. СМИ это интернет-газеты, журналы авторитетные. Если в вашем регионе есть авторитетные сайты новостные, новости разные, да, и вы там будете время от времени мелькать, какие-то ссылки будут из этих источников на вас ссылаться, Google это круто оценит, и он начнет вас двигать в топ. Вот, вот что любит Google больше всего. Это вот такие ссылки из крутых новостных ресурсов. Думаю, понятно, и мы идем дальше. Внешние ссылки – это как раз то, о чем я только что сказал. То есть, если вы где-то закупаете ссылки, либо получаете бесплатно на сторонних ресурсах, это есть внешние ссылки. Просто. То есть внутренние ссылки это на вашем сайте, внутри сайта вашего. Внешние ссылки это у, на других сайтов, которые ссылаются на ваш. И внешние ссылки, их можно обозвать вот одним таким выражением, это ссылочная масса. Ссылочная масса сайта это внешние ссылки, которые ведут с других сайтов на наш. И существует такое понятие, выражение, как ссылочная масса. Или ссылочный профиль сайта. Другими словами, вы еще можете где-то встретить такое выражение, как ссылочный профиль сайта. Это тоже имеется в виду внешние ссылки из других источников, из других сайтов на ваш сайт. Внешние ссылки, то есть в основе формирования результатов, то, что я только что сказал, лежит принцип рекомендации вашего сайта другими сайтами. И я уже сказал вам, что чем больше ресурсов ссылается на вас, чем больше вас рекомендуют, тем больше вес, авторитет, траст имеет ваш сайт в глазах поисковой системы. Чем более авторитетные ресурсы ссылаются на вас, например, местные какие-то авторитетные новостные сайты, тем выше будут ваши позиции. Ну, это в основном для системы Google. Обратите внимание. Идем дальше. Да, еще такой момент, здесь на слайде написано, тексты ссылок должны содержать слова из запросов, по которым вы хотите продвигать свой сайт в топ. Ну, например, у вас ключевой запрос там детская психология, например, да, вот такой ключ, детская психология, там, э, или современная детская психология, да, вот, допустим, такой ключ. И если какие-то сайты будут содержать эти же ключи и будет идти ссылка на вас, это хорошо. Эти ключи могут быть прямо ссылкой, то есть это гиперссылка может быть, или же просто какие-то предложения тематические, ну, по этой тематике, и идет ссылка на вас. То есть важно не просто, чтобы ссылка шла на вас, а важно, чтобы там фигурировал какой-то текст, и в этом тексте был ключ. Понятно. И тогда по этому ключу поисковая система Google, это больше для Google нужно, она будет ориентироваться вот, и двигать ваш сайт в топе по этому ключу. Дальше идем. Как устроена как бы система? Как получить внешние ссылки? У меня сегодня я вам расскажу, буду делать презентацию уроков. И в одном из уроков у меня есть два, точнее, урока. Один, как получить бесплатно, много качественных ссылок. Большое, неограниченное количество, то есть просто неограниченное. И второй вариант, это как покупать ссылки, например, Миролинкс есть такая биржа, или Гогатлинкс, тоже аналог. Вот. Есть и другие биржи, но я вам назвал самые крутые. Миролинкс, Гогатлинкс. Вот. Это две самые крутые биржи, где одна ссылка может стоить там ну, десятки тысяч рублей. На Западе они стоят десятки тысяч долларов. Некоторые ссылки доходят, смотря какая ниша, смотря какие ресурсы, смотря какие авторитетные, я имею в виду СМИ. Вот. И, ну, то есть, там есть какие-то рекорды, там по 100 тысяч долларов за ссылку платят, но это все на, на Западе. У нас, конечно же, таких цен нет, но пару тысяч вполне, это какая-то средняя цена. Я стараюсь покупать до 1000 рублей. То есть, если я и покупаю ссылки, ну, у меня как бы от, начинаются ссылки где-то от 500 рублей, ну, такие крутые, да, то есть авторитетные сайты, авторитетные ссылки и там... Чуть больше там тысячи или чуть больше тысячи рублей, это в среднем. Вот И я записал специальный урок на эту тему, как это делать, как найти самую крутую, ну не одну, а там несколько вообще, как находить вот такие самые крутые ссылки и относительно недорого, чтобы они стоили. И у меня есть такой урок. Вот. Ну и конечно, если ждать, вот на слайде написано, что вы можете долго ждать, пока ваш сайт станет популярным, но вы можете короче говоря не дождаться просто и если ничего не делать не получать вот эти ссылки либо бесплатным способом либо платным способом то ну, ничего хорошего не будет по крайней мере в отношении к поисковой системы google То есть в гугле вы не продвинетесь точно яндекс да возможно я для Яндекса достаточно, в принципе, хороших текстов и социальных сигналов. Вот Яндексу этого достаточно, и вы уже можете рассчитывать на крутые позиции, на топ. То есть понятно, да, чем отличаются Google и Яндекс. И мы можем идти дальше. Когда ждать результаты? Естественно, друзья, результаты продвижения будут видны не сразу. И скорость продвижения, достижения, точнее цели, напрямую зависит от состояния сайта. Только в редких случаях SEO позволяет получить мгновенные результаты. Мгновенные я получаю. Вот я сегодня получил мгновенный результат. Ну, я их каждый день получаю. Почему? И то это в отношении только Яндекса. То есть в Гугле мгновенных результатов. Я не получаю, почему? Потому что мне нужно, ну я уже сказал, нужно немножечко прокачать ссылочный профиль сайта для Гугла, больше закупиться или бесплатно получить, или закупиться хорошими, качественными, вечными ссылками. Вот. Но в Яндексе я получаю, ну давайте, например, я сейчас включу экран и покажу вам пример. Так, демонстрация экрана. Поделиться. И если вы видите Яндекс, поисковую систему Яндекс, которую я показываю через экран, пожалуйста, десяточки в чат. Пожалуйста, если вам хорошо видна поисковая система Яндекс, пожалуйста, поставьте десяточки в чат. Так, вижу, супер. Смотрите, друзья, сегодня вы можете тоже параллельно открыть Яндекс, только желательно, чтобы был регион Москва. Потому что у нас вообще и Яндекс, и Google – это региональные поисковые системы. Для каждого региона свой поиск, своя выдача. То есть выдача динамическая, она меняется каждую секунду. Более того, она еще и персонализирована. То есть для отдельных людей отдельная выдача может быть. Вот если вы нажимаете постоянно на какой-то сайт, то этот сайт будет вам выше показываться. То есть это называется персонализированная выдача и региональная выдача. То есть в Москве одна выдача, в Питере может быть другая выдача, там в Рязани третья выдача. Ну, например, да. Вот у меня московский регион, слово хейт, хейт, хейтер или хейт. Сегодня была новая статья на эту тему и я здесь где-то в топе. Вот мой сайт. Значит, посередине топа, то есть не вверху, не внизу, а посерединке. И мы видим хейт, что это такое. Один час назад, ну уже больше, чем час, это я не обновлял. Просто там где-то два часа, может быть, прошло уже времени. Но тем не менее, давайте так проверим. Если вы видите мой сайт в топе по запросу хейт, хейт это высокочастотник. Ну, достаточно модный, новый, популярный запрос. По нему пробиться достаточно сложно. Итак, если вы видите мой сайт в топе по запросу хейт, пожалуйста, поставьте цифру 7 в чате. Пожалуйста, цифру 7 в чате, если вы видите мой сайт в топе по запросу хейт. Да, круто. Круто, друзья. Вот я еще сразу показываю быстрые результаты. Ну, Коль уже начал демонстрировать экран. Давайте мы еще посмотрим, какие есть быстрые результаты. Итак. Я уже показывал, и слова такие, как фидбэк, мне понадобилось ну, очень мало времени, чтобы попасть в топ. No name тоже. Да, дальше трэш тоже. Да. Дальше хайп тоже. Это все высокочастотные, конкурентные, новые, такие новомодные слова, как, по которым все мои конкуренты они хотят быть в топе. И я вместе с ними конкурирую. Мем или мемы. Пруфы. Донаторы, бывает. Донаты еще мой сайт попадает. Парсер. Дальше. Я хочу вам показать пример. Ну, это относится к турбостраницам. Вот часто спрашивают меня, что такое турбостраницы. Бывает так, что вы по какому-то запросу, вы себя можете не найти в топе или быть где-то внизу или где-то посредине, но вверху вас Яндекс начинает рекламировать на пол экрана смотрите если вы видите сейчас на пол экрана мой бизнес мой сайт по запросу вот такому трэш это что значит и здесь на пол экрана идет картинка моего сайта это турбостраница. вообще вот это типичный пример турбостраницы, когда вас рекламирует компания яндекс абсолютно бесплатно на пол страницы топа то есть это же круто если вы хотите попадать так же, как и я, чтобы Яндекс вас бесплатно рекламировал на пол страницы топа, то есть вы занимали верхнюю часть. Да, вы можете проверить вот трей, что это значит. Давайте я сейчас обновлю, проверим, будет ли. Да, вот для Москвы мой сайт здесь занимает по этому запросу пол экрана. Если нажать, мы попадаем на турбостраницу моего сайта. То есть, ну и дальше я здесь тоже фигурирую, вот, но но дело не в этом. Дело в том, что очень важно быть в самом верху, быть на первых позициях очень важно. Вот. Если вы хотите также, поставьте, пожалуйста, 11. Поставьте цифру 11 в чате, если вы тоже хотите на экрана рекламироваться в Яндексе по каким-то запросам. Здесь не угадаешь точно. Это зависит от Яндекса. Но это круто, друзья. Вижу. Супер. И я пока выключу демонстрацию. Так, и подгружаю презентацию нашу. И мы идем дальше. Значит, результаты. Смотрите. Поскольку результаты не сразу, если у вас прокачанный сайт, результаты для Яндекса будут сразу. У меня рекорд – это 6 минут. Вот то, что я видел быстрее всего. То есть я публикую статью, и 6 минут я в топе. Я даже выбрасывал вчера, это было буквально на днях, я выбрасывал в чат поддержки скриншот, где я вот увидел. Ну, я там увидел 7-6, обновил, и получилось 7 минут. Неважно, 6-7 минут – это очень быстро. Это мгновенные результаты. Но для этого нужно поднять в глазах Яндекса свой сайт, то есть авторитетность. У меня сейчас X вот этот индекс, индекс качества сайта 60 всего лишь. Это немного. У многих сайтов он там и 100, и 200, и 300, и, и 1000 вообще. Да? Но уже достаточно вот такого маленького икса, чтобы вы были в топе, вырвали топы, конкурировали с монстрами, с большими, крутыми сайтами и... Ну, информационными сайтами. Я не беру какие-то магазины, порталы, потому что там немножечко другое SEO, другое направление, это вообще коммерция, там все по-другому работает, но тем не менее. Вот, и очень быстро, да. Но молодой сайт, если вашему сайту неделя, вот то, конечно, у вас таких результатов не будет. Нужно подождать для Яндекса. Где-то нормальные такие результаты, это 3-6 месяцев, то есть вы делаете, я рекомендую делать так, вот я сейчас, что я буду делать? Я, у меня в планах на, на эту зиму, вот уже этой зимой, я запускаю где-то минимум 5 сайтов новых, новых ниш. Вообще на 2020 год 10 сайтов я хочу запустить. Не просто запустить, я хочу их так, давайте проверим звук, все ли у нас нормально со звуком, потому что я вижу, какие-то проблемы пошли. Если э, вы меня отлично слышите, пятерочки в чате, пожалуйста. Да, Сергей, пять. Так, пятерки есть, звук норм. Все хорошо. Продолжаем. Итак, вот Людмила в Тамбове на третьем месте. Шикарно. Ну, главное, что я в топе. Супер, спасибо. Итак, смотрите. Значит, этой зимой где-то 5 ниш новых, и это будут новые сайты. Да? Вот На что я рассчитываю? Я рассчитываю к лету. Я на каждый сайт буду добавлять по 50-100 статей, примерно, не меньше, ну, хотя бы минимум 50 больших, классных, суперовых статей. И моя цель к лету – получить хорошие результаты по этим статьям. И если я к лету, где-то мая месяц, например, я увижу, что все шикарно, Через три месяца, к примеру, я увидел все, у меня там какие-то… То есть одни сайты быстрее стрельнут, другие могут медленнее. Да? Вот. И я, конечно, буду больше упор делать на те сайты, которые быстрее стреляют, которые быстрее идут. По 50 статей в месяц? Нет. Ну как? Вообще да, у меня да, потому что я могу себе это позволить. Я их покупаю, статьи, я их сам не пишу. Вот. Я буду, да, покупать за, за месяц, да, 50 статей я выложу на каждый сайт из этих. Вот. Но если вы пишете сами, но здесь уже как бы ваша скорость. По 1 две статьи в день, в сутки, это тоже хорошо, это хорошая тоже скорость. Ну, вообще принцип, я вам принцип объясняю, как действовать. То есть вы берете 50 статей, делаете эксперимент. Почему важно делать эксперимент? Ну, давайте два варианта рассмотрим. Первый. Вы взяли и вложились потратили там 500 или 1000 баксов на свой сайт заказали 500 статей потратили время деньги и так далее и в итоге не получили результат почему вы промахнулись с нишей вы выбрали сильно конкурентную нишу вы не в ту степь пошли да и все и вы просто в проигрыше вы в минусе и второй вариант вы берете и Маленьким бюджетом, либо со собственными силами пишите статьи, либо маленьким бюджетом. То есть 50 статей я покупаю по 100 рублей. Это 5000 рублей. Ну плюс комиссия сервиса. Там небольшая комиссия сервиса дополнительно, биржи, которая берет. Друзья, все вопросы давайте в конце занятия я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. У меня будет сегодня презентация урока, где я покупаю статьи. Я вам сегодня буду об этом рассказывать. Итак, значит, вы 50 статей – 5000 рублей. Есть разница, там, 500 статей – это 50 тысяч рублей, даже больше, и 50 статей – это 5000 рублей, примерно, без комиссии сервиса. То есть разница в 10 раз. Но вы увидите, правильно ли вы выбрали нишу, есть ли у вас перспективы, правильно ли вы развиваете сайт, правильно ли вы его оптимизируете, и вообще, правильно ли вы в правильном направлении вы движетесь да или нет и тогда вы вкладываете все силы вы можете брать кредиты в конце концов для под эти под эти дела почему потому что вы уже не боитесь этого кредита потому что вы у вас появляется уверенность в себе друзья если вы меня поняли какую стратегию пожалуйста цифру 8 поставьте если вам понятно почему важно сначала провести эксперимент а потом уже по полной программе да отлично восьмерки супер Идя, идем дальше идем дальше а google потом постепенно когда вы уже в яндексе раскрутитесь потом вы увидите что вас догоняет google вы там там э, ну, немножечко ссылочный профиль прокачаете сайта и вы увидите что google потом подтянется и он тоже будет давать много-много трафика э, из своей поисковой системы и так двигаемся дальше Ну, почему, почему результаты не видно сразу? Я думаю, вам более-менее понятно, почему. Прежде чем оказаться в поисковой выдаче, в топе сайт должен попасть в, данную, в базу данных поисковой системы. То есть, что имеется в виду? Индекс. Мы с вами записывали такой термин, как индексация. И я вам хочу напомнить, индексация – видимость. Простыми словами, то есть индексация – это видимость вашего сайта поисковыми роботами так вот есть, ваш сайт должен быстро индексироваться мы проверяем всегда индексацию на прошлом занятии я вам показывал rds бар и давал такой подарок rds бар который помогает вот эту индексацию видеть но вообще я не все время это делаю да? что я делаю я когда добавляю новую статью я в веб-мастере я ее заношу в оригинальные тексты в одном из своих уроков я показываю как это я делаю то есть в уроках я это показываю первое то есть мы добавляем в оригинальные тексты зачем зачем например с вашего сайта украли статью то есть скопировали и выложили на свой сайт и если вы не будете добавлять свои статьи в оригинальные тексты на в сервисе яндекса вебмастере то вы не даете как бы сигнал яндексу о том что вы были первоисточником то есть важно дать сигнал яндексу о том, что вы первоисточник. На вашем сайте впервые был опубликован вот этот текст. Вот зачем нужны оригинальные тексты в сервисе вебмастера То есть я просто все абсолютно. Вот статья у меня добавлена, через две секунды она уже у меня в оригинальных текстах. Это первое. Второе. Дальше. Там есть такой инструмент, называется Мониторинг важных страниц. Я беру ссылку на эту статью и добавляю в этом веб-мастере в мониторинг важных страниц это я тоже показываю в уроках как это делается таким образом индексация моего сайта система яндекс мгновенная ну вот я только что говорил рекорд это 6 минут это круто это я считаю мгновенная индексация поэтому google больше тормозит как бы в этом плане но говорил и повторю что нужно подождать google и больше ссылочный профиль прокачать для Google, вот. Но с Яндексом вообще все просто великолепно. Итак, когда есть хорошая быстрая индексация, когда ваш сайт сделан для людей, правильно оптимизирован, и прошло хотя бы там несколько месяцев с момента рождения вашего сайта, вы можете претендовать на топ, на высокие позиции в Яндексе в первую очередь. Ну и здесь на скриншоте показаны Яндекс, это 21-45 дней, и Google, это 14-28 дней. Это какие-то средние результаты. Данный скриншот взят из книги по SEO-продвижению, поэтому ну, были такие результаты. Я уже сказал, у меня рекорд это 6 минут, поэтому это очень все, знаете, такие средние какие-то результаты, средняя статистика усредненная. Я бы ее не брал сильного внимания. Идем дальше. вы получите от SEO, друзья я думаю всем понятно что можно получить от сел от э, органической выдачи то есть когда пользователи открывают яндекс или google и вводят поисковые запросы что мы можем получить ну конечно это посещаемость это бесплатный трафик на наш сайт это первое что мы можем получить конечно это прокачка сайта или бренда то есть развитие бренда вот то есть узнаваемость очень часто мы запоминаем те сайты на которые часто попадаем и просто их заносим себе То есть мы становимся частью аудитории этого сайта или я это называю ядро аудитории и поисковики видят это и это очень ну, скажем хорошо влияет на наш сайт положительно вот так ну и если конечно у вас стоит реклама это пассивный доход то есть Реклама приносит вам прибыль. У вас на сайт каждый день переходят посетители, кликают по рекламным баннерам, вы на этом зарабатываете. Я уже приводил в пример, что обычно это происходит так. Вы первое, значит, сделали небольшой эксперимент, проверили нишу, проверили, правильно ли вы оптимизируете сайт, получили первые результаты. Дальше вы бросаете всю свою, все свои силы, всю мощь, которая у вас есть, все свои ресурсы в продвижение этого сайта. Через 3-4 месяца получаете быстрые результаты, увеличиваете в 10 раз все показатели. Я имею в виду трафик. Если было там у вас 300 посетителей в день, стало 3000 Было там тысяча, стало 10 тысяч посетителей. Также и доход. Был доход 1000 рублей в месяц с сайта, стал 10 тысяч рублей в месяц с сайта. Понятно, да? Вот что это вам даст. Что такое SEO? И это все бесплатно. Ну, при условии, если вы сами пишете статьи или же если вы покупаете статьи тогда у вас идут вложения но потом эти вложения быстро окупаются то есть если вы делаете по моей методике идем дальше друзья давайте немножечко проснемся и так проведем такой опрос хотите ли вы высокую посещаемость на сайте ну думаю ответ очевиден плюсик в чат если да и если вам это тема неинтересна, пожалуйста, минус поставьте. Да, я вижу, что у нас пока нет ни одного минуса, то есть всем это интересно, конечно же, и мы идем дальше. Моя формула, да, ну это громко сказано формула, почему я говорю, что это формула? Дело в том, что, смотрите, я эту тему изучаю с 2011 года, но ну, это уже ни много ни мало, да, около 10 лет. И я много очень тренингов прошел, платно, бесплатно, и везде, где я вот учился, да, все очень было сложно, и не было быстрых результатов. И вот методом научного тыка у меня получилась своя система. Я ее называю либо моя система, либо моя формула, как хотите, но это не суть. Главное, что быстрые результаты по вот этой формуле. Да? И в чем ее смысл? Первое, это... Не вкладываться сразу в нишу. Вот первое, что я, э, моя формула, из чего состоит. Значит, первый пункт – это не вкладываться большими деньгами, большими силами, временем в какую-то нишу, которую вы еще не освоили, вам непонятно вообще, получите ли вы там результат. Это первый пункт. Второй пункт – значит, не использовать… Ну, первый пункт, он себя включает. Это экономия в деньгах, экономия во времени. Мы идем… Постепенно, потихоньку, то есть так, знаете, проверяем, да, эксперимент делаем. Вот второй пункт, это когда мы уже увидели, что есть перспективы, большие перспективы, мы начинаем мощно вкладываться, уже все силы тратить. И правильная оптимизация. То есть методом научного тыка я понял, как правильно прописывать ключевые фразы в тайтле «Ваш один» в подзаголовках. Я сразу полю фишки. Вот сразу полю фишки, вы когда что-то делаете, вы можете ориентироваться на мои статьи. Вы заходите на мой блог, смотрите, как это делаю я, делаете точно так же для себя. Это вам как образец, это первое. Второе, я в чате у нас в поддержке, я часто бросаю скрины, позиции. Вот выложил статью, сегодня попал в топ и сразу бросаю скрин, показываю, это конкретный пример для вас, чтобы вы посмотрели, как правильно оптимизирована данная статья, данная страница. Да? И делайте так же. Это первое. Значит, как правильно прописывать ключи тайтл, h1, h2, h3, то есть под заголовки и сам, сам текст. То есть структура текста какая должна быть. Текст должен быть разбит на абзацы. Текст должен содержать в себе списки перечисления, нумерованные списки. Это тоже списки перечисления. Вот. Это все любит поисковая система. То есть, э, статья, инструкция. То есть, статья часто как инструкция какая-то, и она очень полезна. Выделение жирным. Ключевые слова я не просто так выделяю жирным. Если я в тексте выделяю какую-то фразу жирную, ну, во-первых, все подзаголовки, они выделены жирным по умолчанию. То есть, любой подзаголовок или заголовок, он уже выделен жирным шрифтом. Это понятно. Дальше. Если мы просто какой-то текст выделяем «Жирным», это не для робота мы делаем, ни в коем случае. Мы это делаем для человека, для пользователя. Мы обращаем на это слово внимание просто. Не надо ключи выделять. Не надо. Надо выделять те слова, которые, на которые мы хотим обратить просто человека внимание. Нажмите кнопочку «Такую то», и вот название кнопочки можно выделить. Нажмите дальше кнопочку «Такую то», перейдите в раздел такой то», и раздел можно выделить. То есть делайте все для человека. И поисковая система об этом говорит, что удобство, юзабилити – это удобство. Юзабилити – это удобство. Вот. Делайте для человека, и тогда поисковик оценит и поднимет вас вверх. Дальше. Третье. Моя формула – я ориентируюсь на турбостраницы. Почему так? Я вам расскажу такую историю. Смотрите, друзья, что происходит в мире. В мире происход происходят войны. Да? И у нас идет... Мы наблюдаем, как компания Google отжимает с каждым годом рынок у компании Яндекс. Да? То есть, если вы следили за всем этим процессом, вы, возможно, знаете, что когда компания Google заходила на рынок России и стран СНГ, у нее был ничтожный процент. То есть, постепенно, постепенно она отжимала рынок. Ну, в основном, мы, давайте, пример приведем Россию, потому что это больше всего подходит под регион Российской Федерации. Итак. Значит, компания Google с каждым годом наступает все больше и больше и отжимает рынок. Ну, это бизнес, да? Ничего личного, как говорится. Поэтому э, деньги любят все, да. И компания Google это монстр, это денежный монстр, денежный мешок, как хотите называйте. И они хотят им все мало, им надо все больше, да? Вот. И э, а компания Яндекс защищается она защищается и вот один из методов защиты компании Яндекс это турбостраницы это новая технология которую они ввели в конце 18 года я начал применять в начале 19 года турбостраницы мне понравилось почему объясняю это как раз моя формула смотрите давайте возьмем как пример два сайта первый сайт допустим номер один это будет какой-то крутой сайт какого-то какой-то авторитетный там вот он уже старый на нем очень много трафика то есть он лидер разных топов он везде лидирует собирает много посетителей ну короче шикарный, то есть очень конкурентный крутой сайт вот и у него стоит реклама от google и яндекс и google то есть у него есть реклама и яндекс rca и google adsense да то есть это понятно Два вида рекламы стоит. Дальше. Турбостраницы это когда Яндекс предлагает подмену вашей страницы на свою страницу, но оставляет вашу статью. То есть, если вы откроете любую мою турбостраницу, вы увидите, что вы находитесь на, на сайте Яндекса, но отображается мой контент. Давайте я вам продемонстрирую, чтобы вообще было понятно. Экран включаю. Включаю вам экран. И... Открою вам какую-нибудь турбостраницу. Давайте, если экран есть, если вы видите Яндекс, трэш, это что значит? Вот сейчас, пожалуйста, десяточки в чат. Если вам видно Яндекс, пожалуйста, десяточки, да, супер. Итак, поехали. Открываем, допустим, вот этот мой сайт через турбо. В, новом, в новой вкладке открывается, смотрите, обратите внимание, это Яндекс. То есть домен Яндекс не мой домен, а домен Яндекс. Мой домен написан вот ниже. Вот здесь ниже идет мой домен. Идет статья «Моя», но в моей статье много рекламы. Она, это реклама справа, вот э, такой баннер, который плавающий. Да? Э, вот внутри, в шапочке, вот в шапочке вверху тоже реклама Яндекса. Короче говоря, много рекламы Яндекса. Первое. Это не мой домен, а домен Яндекса. Это первое. Почему так? Потому что здесь нет рекламы Гугла. Вот как Яндекс борется с Гуглом. Вот как война происходит. Смотрите, если я согласен, если я соглашаюсь на турбостранице, это значит, что на этих турбостраницах будет реклама только RCA, только Яндекса. И никакой рекламы Гугла здесь не будет. Понятно? И получается, что Яндекс на этой странице зарабатывает. Я вместе с Яндексом зарабатываю, поскольку это моя статья. Вот здесь все рекламные блоки, это э, на каждые 100 посетителей примерно 10 рублей я зарабатываю. То есть если в день, э, допустим, 100, 100 человек посмотрит, я примерно 10 рублей зарабатываю. Если 1000 человек, там, примерно 100 рублей да, вот в сутки, доход идет такой, чем больше трафик, чем больше просмотров, чем больше кликов по этим баннерам, тем больше мой доход. Но суть в чем? Здесь только реклама от Яндекса. Здесь нет рекламы от Гугла. Тем, тем получается, что э, Яндекс отсекает Google, отсекает конкурента. Google не зарабатывает с этой статьи на турбостранице. Друзья, если вы меня поняли, в чем смысл? Давайте проверим и поставим, я заканчиваю, подгружаю. презентацию, а вы, пожалуйста, если вы меня поняли, так, Вера, у меня сайт подключен к отсенс, может это у меня к РСЯ не подключили? Нет, у меня тоже подключен к отсенс, и меня подключили. Это не причина, Вера. Давайте все вопросы в конце занятия. Если вы поняли, что такое вообще моя формула и что такое турбо, давайте по турбо, потому что не всем понятно, как вот зачем эта турба нужна. Как ее правильно использовать если вам понятно поставьте 12 цифра 12 если вам понятно как что такое turbo и как яндекс почему он ее ввел вот и как мы на это можем заработать ведь мы понимаете наша цель какая заработок правильно мы хотим с наших проектов зарабатывать и в данном случае мы в первом вагоне, потому что технология новая, и мы успеем, да, мы одни из первых, мы первопроходцы. У меня для вас шикарная новость, друзья, просто великолепная. В начале примера данного я вам сказал, что есть сайт номер один крутой, крутой сайт, где много трафика, где много шикарных топовых позиций, где много рекламы от и Google, и Яндекса. И у меня к вам вопрос. Так, Ирина, друзья, все вопросы в конце. У меня сейчас к вам есть вопрос. Пожалуйста, как вы думаете, давайте проведем небольшой тест такой. Как вы думаете, вот этот крутой сайт, он подключит турбостраницы? Подключит ли он турбостраницы и тем самым откажется ли он от доходов в Гугле? Если вы думаете, что крутой сайт подключит турбостраницы и будет с вами конкурировать в... в Турбостраница, поставьте цифру 3. Если вы думаете, что крутой сайт не захочет отказываться от Google рекламы, ну, не полностью, а даже частично, потому что турбостраницы в Яндексе, э, это значит, что он от, откажется, если он подключит турбостраницы в Яндексе, он откажется частично от э, прибыли в Гугле. Если он откажется от прибыли в Гугле, поставьте цифру 6. То есть, если он подключит, Поставьте 3, если вы думаете, что он откажется частично от прибыли в Гугле, 3. Если он не подключит, цифру 6. Друзья, я думаю, я бы поставил на вашем месте цифру 6. Почему? Смотрите, крутой сайт, он не будет рисковать. У него и так все хорошо, у него много трафика, у него большой доход идет с Гугла. Если он подключает турбо, он отсекает много-много трафика, переводит на яндекс turbo да это много трафика из яндекса не будет монетизироваться сугубо яндексом понимаете и многие сайты многие крутые сайты они не принимают технологию Турбо, они не хотят рисковать вот в чем смысл не хотят а мы с вами хотим рисковать нам есть что терять вот если у нас нету такого крутого сайта нам есть что терять давайте кто кто готов рисковать пожалуйста цифру 15 кто готов рисковать цифру 15 кто не готов цифру 0 кто готов рисковать то есть ну, терять то нечего смотрите цифры 0 я увидел даже несколько цифр 0 то есть вы вам есть что терять у вас крутые сайты цифру 0 нужно ставить если у вас крутой сайт вы боитесь что у вас доход упадет из-за того что вы подключите turbo ведь мы ничем не, не рискуем практически да? у меня доход с гугла есть он маленький он небольшой на этом сайте ну вот я если у меня крутой сайт я сделаю не так я этот крутой сайт подключать к turbo не буду я заведу новый сайт специально под эту технологию turbo друзья под технологию яндекса turbo я сделаю новый сайт понятно как действовать нужно. даже если у вас есть крутой сайт его не нужно переводить на turbo сделайте под turbo другой сайт понимать и будете зарабатывать на этом другом сайте с turbo технологией. вот такая как бы формула моя ну думаю понятно и мы идем дальше Итак, обратите внимание на экран, вы прошли, ну, большинство из вас прошли 25 уроков. Давайте проведем небольшой опрос, кто на каком уроке на данный момент находится. То есть, если вы там на 25-м, 25 цифра, если вы там на пятом, цифра 5, пожалуйста. Проводим опрос, так вижу, Раиса 15, Сергей Иванов 25, Борис 13, Ирина 25, еще Ирина 25, Виктор 11, Михаил 24. Есть у нас кто э, успевает, есть кто отстает. Игорь 12, Николай 19. Друзья, смотрите, ну Михаил э, 18. Э, смотрите, дело в том, что вот эти 25 уроков, они считаются техническими. То есть они не содержат в себе какие-то секреты. Они, я вам их отдаю, зачем? Зачем? Чтобы вы, ну, во-первых, почему я закрываю уроки? Потому что я хочу, чтобы вы торопились, чтобы, знаете как, ну, уроки открыты, ну и хорошо. Я завтра сделаю, да, а так я вас тороплю. Это хорошо, это лучше работает, нежели просто э, уроки открыты постоянно. Да, когда постоянно, это тоже хорошо. И я буду так делать, я буду так применять, но об этом не сегодня. вот. Но уроки эти закроются, то есть завтра они... В течение дня, там, днем, где-то в обед, наверное, они будут закрыты. Но смысл в том, чтобы я хотел, чтобы большинство из вас успели сделать внутренние настройки сайта. Эти уроки, повторяю, они не содержат какую-то ценную, суперценную информацию. Они не содержат какие-то секреты. Нет, они просто технические. Они просто обязательны Для любого сайта на WordPress, для любого сайта, который информационник либо блог это просто набор обязательных уроков все точка 25 уроков дальше дальше 26 и вы видите до 34 То есть продолжение вот тут начинаются секреты смотрите как подключить яндекс вебмастер это не секрет это просто технический урок ну он у меня есть и вы его просто получаете дальше 27 урок как настроить turbo страницы ну тоже я бы его не назвал секретным это тоже технический урок как подключить google search консоль это аналог вебмастера яндекса только в гугле тоже это технический урок 29 как настроить амп страницы это технический урок амп страницы это аналог turbo страниц только в гугле то есть google тоже делает turbo страницы только это у него называется амп и он использует не собственный домен а мой домен да то есть он не делает как яндекс то есть технологии разные но э, быстрая загрузка то есть основной такой посыл для нас то есть что хотят поисковики сказать что делайте турбо делайте мп это э, супер быстрая загрузка вашего сайта ну ладно хорошо дальше начинаются дальше 30 урок тоже я отнесу его к техническому уроку, как настроить хлебные крошки, но с поправочкой такой обязательно должны ну то есть вот это хлебные крошки, они должны быть обязательно у вас реализованы на вашем сайте. Это даже не обговаривается, то есть без этого вы будете проигрывать вашим конкурентам. Дальше, урок 31, как быстро, просто, бесплатно анализировать конкурентов, собирать поисковые запросы. Друзья, это бомба. Просто вот внимание сейчас, смотрите, 31 урок – это практически все SEO, практически. Почему? Простой вам к вам вопрос. Давайте проведем вопрос. Кто знает сайты конкурентов своих, пожалуйста, поставьте цифру 4. Если вы знаете своих конкурентов, поставьте цифру 4. Если не знаете, поставьте цифру 1. Если вы знаете своих конкурентов, примерно цифру 4 – Примерно, не, не обязательно точно, хотя бы примерно. Или знаете, как их найти в поисковике, то есть какие запросы вводить, чтобы найти своих конкурентов. Поставьте цифру 4. Например, у вас сайт по психологии, какие конкуренты у вас? Те, которые по психологии. Вы ставите, запрашиваете ключ, психология, что это такое, или какая там детская психология, ну, то есть какая у вас ниша. Вы вставляете свои ключи в поиск, и вы находите своих конкурентов. Друзья, что непонятно. Просто, очень просто. Дальше. 31 урок. Берете сайт конкурента. Я вам в уроке даю сервис. Внимательно сейчас слушайте. Я вам в уроке даю сервис. Вы вставляете домен своего конкурента, нажимаете одну кнопочку, и вы получаете ключи, по которым ваш конкурент получает переходы. Потому что все остальные сервисы, Wordstat, сервисы статистики, они вам показывают все примерно. Они вам показывают примерный какой-то трафик, то есть вы можете ориентироваться на эти сервисы, как я делал раньше. То есть моя формула – это 31 урок, по сути, моя система. Я делал раньше как? Я брал Wordstat, я брал Google планировщик ключевых слов, вводил туда основной ключ и подбирал похожие ключи. И так я собирал семантическое ядро. И… Это все было примерно около того. То есть вся эта статистика – это примерно или около. Да? А когда я начал делать по-другому, я беру своего конкурента, вот конкурента, вот эти все запросы, которые я вам демонстрирую через экран, показываю статьи, да? я же их не с неба беру. Я беру своих конкурентов, вставляю в этот сервис, нажимаю одну кнопочку и смотрю, какие мне нужны статьи. По каким ключам. Понятно? То есть просто берете своего конкурента вставляете, нажимаете одну кнопочку и вы видите что вам нужно написать вот такую статью вот с такими ключами вот такую статью вы можете с такими то есть вы получаете огромный набор подсказок ключевых слов ключевых фраз по которым ваши конкуренты получают посетителей на свой сайт если вы меня поняли поставьте 20 в чате 20 поставьте если вы меня поняли супер шикарно дальше то есть 31 урок это практически вся формула в этом одном уроке. Дальше. Вы многие спрашиваете, где заказывать, как заказывать статьи. вот как вы, Где вы покупаете, на какой бирже, на каком сервисе, почем. Смотрите, друзья. 32 урок. Как заказывать статьи по 16 рублей за 1000 символов. Конечно. Мои статьи, они большие. там От 6000 символов я даю в задании. Вот, и статьи, за статью я плачу 100 рублей. Первый лайфхак, смотрите, первый секрет, который я сейчас вам с вами поделюсь. Вам, если вас учат, давайте проверим, как вас учат заказывать статьи. Если кто-то проходил обучение и вам говорили, надо заказывать SEO статью, поставьте цифру 7. Если вас учили заказывать SEO статьи, поставьте цифру 7 есть одна семерка кого еще учили семерки семерки пошли то есть есть смотрите друзья это ошибка вам не нужны SEO статьи вообще не нужны почему потому что я в уроке показываю как мы собираем кластер группу это и есть SEO наша мы этот мы эти ключи размещаем в наших под заголовках-подзаголовках это и есть наше SEO. Дальше наши ключи фигурируют в самом тексте, потому что невозможно написать текст, не используя эти ключи. Понятно? То есть текст не получится без этих ключей. И, и все. Мы не проверяем никакие показатели SEO. Мы мы смотрим просто, чтобы был уникальный текст. Мы смотрим, чтобы были наши кластеры, там, наши группы ну, вот эти ключи, и в заголовках, и в подзаголовках, и в тексте. И все. Дальше. Смотрите, вас учат заказывать у копирайтера. И именно копирайтинг. Вас учат заказывать SEO-копирайтинг. Это не нужно. Нужно заказывать ре-райт. Почему? Потому что все уже написано в интернете. Потому что вы не найдете практически. Я вам на 99% и 9 десятых гарантирую, что вы не найдете в интернете, тему которой еще нету там да, То есть все уже есть все темы уже давным-давно есть я любую статью которую пишу даже если это новое как новый термин новое слово новое слово да, появляется новое слово новые слова появляются очень часто появляется новое слово уже есть много статей что это слово обозначает поймите друзья все есть в интернете поэтому вам совет для тех, кто самостоятельно будет заказывать, без моих уроков, не нужно делать копирайт, заказывать. Пишите в треб... В, треб... в задании, да, вот, указывайте, что вам нужен рерайт. Это снижает стоимость такие. То есть это уже не копирайт. Копирайт – это художественный текст. Копирайт – это когда человек из головы пишет. А рерайт – это когда он использует какие-то открытые источники, какие-то сайты. Главное, чтобы уникальность была. Уникальность должна быть не меньше 85%, но в задании я даю 90% минимально. В уроке я показываю, где я покупаю, как я покупаю. Я показываю 50 купленных статей, как я купил, по я их купил. То есть все это я показываю в уроке. Вы получаете шаблон, мой шаблон. Под уроком можно скачать мой шаблон, который я использую для задания, ну, рерайтеру. Вот и все. Вот такой секрет. Но это действительно, это методом научного тыка я к этому пришел. Почему я начал с 500 рублей? То есть, когда я первые статьи заказывал, я платил в среднем 500 рублей. Я посчитал, но ну это золотые статьи, друзья. Все учат, все на всех тренингах учат по 30-40 рублей за 1000 символов. Это дорого. Статья получается там по 500 рублей. И я был просто в шоке. Я посчитал бюджет. Я, ну, мне стало страшно от того, что очень дорого. Выходит, если мне нужно там 100 статей, хотя бы, это для эксперимента 50. Давайте возьмем 50 статей для эксперимента и умножим на 500 рублей. Это сколько получится? 25 тысяч? Ну, давайте, сейчас я перемножу, чтобы не ошибиться. Значит, у нас 50 статей, каждая статья 500 рублей. Равно. Да, 25 тысяч рублей. Как вам эксперимент за 25 тысяч рублей? По-моему, очень жирно. По-моему, очень дорого. За 5 тысяч рублей эксперимент, ну, многие себе позволят. Давайте проголосуем. Кто согласен со мной, что за 5 тысяч, это ему по силам, это ну, для него это посильная стоимость такая, нормальная, адекватная. Вот, ставит цифру 9. А кто, для кого 25, тоже, в принципе, нормально, да, цифру 8. Давайте посмотрим. Вот, девятки. Ну вот, да, то есть вы со мной согласны, что 5000 рублей и 25, разница большая, в пять раз. Поэтому первые статьи это были мои ошибки, но дальше я потом начал стоимость снижать. Я снизил стоимость до 100 рублей. Вот таким образом у меня получилась цена 100 рублей, и я понял, что эта цена, за которую, во-первых, она меня устраивает, это первое. Статьи попадают в топ. Это первое, да, то, что меня устраивает. А второе – это то, что устраивает самого исполнителя. То есть э, ре-райтеры или копирайтеры, они работают и, и на ре-райтинг, и на копирайтинг, им все равно. Им лишь бы задание было. Мое задание простое. Я не выкручиваю руки в задании. Я, не стараюсь, я им не, не даю там 10 сервисов проверок, вот как другие учат. Да, проверяем тут, проверяем тут. Дальше надо проверить тут. То есть копирайтер, он пишет вам статью, он тратит время. Он потом делает миллион проверок, он тратит время. Да он в конце концов плюнет, скажет, знаете что, пишите сами. То есть зачем мне такое сложное, ну, такое сложное задание? Задание должно быть легенькое, как пушинка, чтобы его хватали. Дальше я даю много времени на задание. Я даю там, например, три дня. То смотрите, сколько я вам секретов спалил. Кому нравится, пожалуйста, восклицательные знаки в студию. Кому нравятся мои секреты, восклицательные знаки в студию. Да, супер, отлично, идем дальше. Так, 32 урок, вообще по полочкам, кто будет смотреть, будет в восторге. Дальше идем, 33 урок, как бесплатно получить много качественных ссылок на свой сайт. Вообще шикарная штука, я тоже, ну всегда, знаете, я откуда, вот есть такие сервисы, Кворк, кто знает Кворк, напишите, пожалуйста, цифру 2. Кто знает сервис Кворк, поставьте двойку в чат пожалуйста да вот все знают кворк смотрите вот аналогичные сервисы кворку. я захожу смотрю значит seo раздел SEO и там значит нам предлагают много таких получите много ссылок качественных на свой сайт и стоимость там смешная какая-то там 500 рублей например или 300 ну кворк там по моему все по 500 я вот точно не помню но неважно вот значит 500 рублей и предлагают 100 ссылок. 100 качественных ссылок за 500 рублей. Вы думаете, фантастика. Это же нереально. Это же какой-то обман. А человек вам говорит, гарантирует, биржа, кворк, биржа, кворк, гарантирует сделку. То есть я первое время я был в шоке. Когда я это увидел, я думаю, ну ничего себе, я как дурак. Хожу тут по биржам Миралинкс, разным, там покупаю одну ссылку за 500 или за 1000. А тут он мне предлагает 100 ссылок за 500 рублей. Думаю, да. Где-то что-то я не, не до понял. Видимо, давай. Начал копать. Накопал, значит, такую тему. Смотрите, я в уроке 33-м даю вам сервис, один сервис, он бесплатный. Вы берете, вводите ключ, по которому вы хотите, чтобы ну, найти другие сайты, которые будут готовы разместить ваши, ну, ссылки на ваш сайт абсолютно бесплатно. Правда круто. Смотрите, вы вставляете ключ ⁇ Психология ⁇ например. Нажимаете кнопочку. И вам выдает целый список сайтов, где, ну, и сайты, и, ну, вы переходите, в общем, в уроке я все показываю. Да, и вы просто там берете на этих сайтах, вы можете либо зарегистрироваться, либо, ну, форумы какие-то, еще где-то. Ну, да, это вручную, вам придется это делать вручную, но вы получаете классные ссылки бесплатно на свой сайт в неограниченном количестве. И это все 33-й урок, друзья. Здорово? Сергей написал «здорово». Я думаю, что вам это должно быть очень здорово. Это под Google, но для, для Яндекса это тоже полезно. Яндекс быстрее полюбит ваш сайт, если вы это сделаете. Быстрее, просто это ускорит вас. То есть это такой лайфхак по ускорению. Раньше, когда-то, давно, 10 лет назад, 10 лет назад был такой, было такое понятие «прогон сайта по каталогам». Вот, прогон сайта по каталогам. Если кто-то помнит такое понятие, как прогон сайта по каталогам, когда мы создаем сайт, нам СООшник говорит, вот, сначала я делаю прогон сайта. Я когда-то лет 15 назад заказывал у СОшника сайт, свои первые интернет-магазины, вот, и он мне делал прогон сайта по каталогам. Елена спрашивает, поисковик не забанит за большое количество ссылок за короткое? Да, забанит, конечно. Это нельзя делать сразу резко. Это называется ссылочный взрыв. Это называется ссылочный взрыв. Поэтому первые два месяца вам это вообще не нужно. Вы можете начать регистрироваться на каких-то сайтах, на каких-то форумах, на каких-то таких вот ну сайтах, где каталогах, так да, тех же каталогов, где Вручную. И вы, вы же не будете за один день регистрироваться в 100 разных сервисах Нет, это не нужно делать. Сегодня на одном зарегистрироваться, завтра на другом зарегистрироваться, послезавтра на третьем. То есть делайте это постепенно, естественно. То есть это называется естественный ну, набор ссылочной массы. Естественный. Да? А если вы сразу пошли где-то купили 100 ссылок э, через биржу, то это будет ссылочный взрыв, за это вас забанят. Вот так. Нужно все делать естественно и постепенно. Так вот, я говорил про регистрацию в каталогах. Раньше это называлось так. Регистрация в каталогах, и это было обязательно. И в подвале сайта всегда ставились такие кнопочки каталогов. Потому что каталоги принимали сайты, но взамен говорили, хочешь, чтобы мы тебя приняли, размести нашу кнопочку в подвале. И очень часто вы могли наблюдать, когда подвал просто забит кнопками. Разными кнопками разных каталогов. Ну ладно, не будем об этом, идем дальше. Итак, четвертый урок «Как покупать вечные ссылки на Мерлингс». Это просто для, для тех, кому будет мало бесплатного набора и кто захочет вообще там быть самым крутым и, науч, и, и уметь покупать самые крутые ссылки за относительно недорого, ну, от 500 рублей за ссылку. То есть в уроке я показываю примеры, каких ссыл, какие ссылки я купил, вот, и… За сколько? И я показываю в уроке шикарный сервис. То есть сервис вы получаете условно бесплатно. Почему? Потому что при регистрации вы получаете 500 проверок бесплатно. По-моему, 500, ну, раньше было больше, я сейчас точно не скажу сколько, но э, вообще весь этот сервис, он очень дешевый в дальнейшем, но в начале для одного вашего сайта, или для двух ваших сайтов, вы будете этим сервисом пользоваться абсолютно бесплатно. А дальше за копейки. То есть давайте его назовем условно-бесплатный сервис. Итак, что вы делаете? Вы думаете, вот вы не знаете, стоит ли покупать с этого сайта ссылку или нет. Вот вам кажется, что это трастовый сайт, вам кажется, что это авторитетный сайт. Но вот вы не уверены, вот стоит вообще покупать или нет. Вы берете этот сайт, вставляете в этот сервис, нажимаете одну кнопочку, и он вам говорит, стоит купить или нет он вам показывает его траст. понятно вот такой сервис я даю в уроке то есть вам четко показывает стоит не стоит связываться с этим сайтом и все друзья как вам список уроков как вам секреты вообще давайте посмотрим на вашу реакцию да есть вопросы супер а хотите продолжение уроков если да плюсики если нет минусы да, супер, вижу, что... Да, плюсики, отлично. Дальше, друзья, смотрите. Вы хотите раскрутить свой сайт? Вы хотите зарабатывать пассивно на рекламе, на партнерках? Вы хотите, как я, вот запланировать себе там на 2020 год несколько проектов и реально их реализовать? И выйти совершенно на другой уровень? И да, отлично, друзья, супер. Идем дальше. У меня для вас есть... Ну, конечно же, предложение, уроки, я сказал, они закроются. И есть у меня продолжение уроков. Я сейчас вам дам ссылку в чат. Итак, смотрите, друзья, не пишем в чат сейчас ничего. Я даю вам ссылку на страницу презентация уроков. Это страница. Давайте переходим на страницу. Страница, если вы все одновременно, нас почти 80 человек, если одновременно мы нажмем, то... Может быть с первого раза страница не откроется, но страница адаптирована, страница легкая, она адаптирована под все размеры экранов, она у вас должна открыться, в принципе без проблем загрузиться даже при низкой скорости интернета. И если вы открыли страницу, пожалуйста, поставьте плюсики в чат. Если вы открыли страницу, у вас все открылось, пожалуйста, плюсики в чат. Да, супер, есть. Открыли вы страницу. Дальше, смотрите, что еще? По самой странице, да. Вы, если опуститесь вниз, там видео вверху, как оплатить. То есть это инструкция по оплате, это видео. Но дальше идут уроки, это список уроков, те, которые вы уже знаете, и продолжение всего. Получается там 34 урока, плюс еще дополнительные тренинги есть. Много очень уроков. Да? Я сейчас подробно все вам расскажу, но первая реакция. Давайте опускаемся вниз, смотрим красные кнопки стоимость. Напишите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, ваше мнение по стоимости. Я думаю, вам понятно, сколько стоит каждый тарифный план. Всего три тарифных плана. Там три месяца, шесть месяцев и 12 месяцев. Напишите честно свое мнение по стоимости. Если это для вас дорого, напишите дорого. Да, если нормально, нормально. Если вы считаете, что эта информация того стоит, так и напишите. Пожалуйста. Так, Олег пишет дорого. Ирина офигеть написала, э, Олег дорого, да, Елена как-то дорого, дорого для меня, Сергей дорого, Вячеслав дорого. Друзья, хорошо, тогда напишите, пожалуйста, недорого сколько, вот скидку какую вы хотите. Например, 50% хочу, или 60%, или 70%, или 80%, или 90%. Напишите, какую вы хотите скидку. Ну, у нас Новый год на, накануне, да, новогодние праздники – Давайте новогоднюю скидку, какую вы хотите, напишите, пожалуйста, в чате. Так, смотри, так, пишем, да, читаем, смотрим. Олег, 95%. Так, Вячеслав, подарок, вообще шикарно. Ирина, в рассрочку. Дальше еще что у нас? Сергей, 95%. Сергей Пухов пишет, 90%. Еще, Сергей, информация того стоит, но для меня, конечно, дорого. Людмила для меня дорого и Николай С. нормально 95. Друзья, смотрите, ну можно, да, кто-то пишет, вообще бесплатно дайте. Анатолий 95, смотрите, Людмила Сорокина 90 написала. Смотрите, друзья, на экран. Итак, что вы видите, пожалуйста. Подарок для вас, скидка. Смотрите, вот эта скидка ВБР 90 это промокод. Промокод 90% скидка от этой стоимости. Я сейчас вам напишу, как правильно пишется. Допустим, сейчас один, один момент. Вот, смотрите. Не вижу слайд, дайте в чат код. Дал в чат. Рустам, смотрите, веб, пр, видите, вот, да, и вот 90. И всего, единственное, здесь есть ограничение на 30 промокодов. То есть 30 человек, кто успеет в течение суток, кто первый, 30 человек, получает 90% скидку. Например, я сейчас, ну, допустим, да, если стоимость 19 тысяч, это будет 1900. Если стоимость 25 тысяч, это будет 2500. Если стоимость 38 тысяч, это будет 3 3800. Будет еще дополнительная комиссия банка, небольшая, там может быть 100-200 рублей. Комиссия банка, ну вы знаете, банк всегда берет свою комиссию, поэтому 90 процентов. Но это для первых 30 человек. Вот, если же 30 человек, не 30 предварительных заказов, а 30 оплаченных заказов. 30 оплат, как только будет 30 оплат, автоматически скидка уменьшится почти в два раза. То есть скидка останется, скидка останется но она будет 50%. Друзья, то есть скидка первые 30 человек, давайте, если вы меня поняли, 30, цифру 30 поставьте в чате. Вы поняли, что скидка работает для первых 30 человек. Да, скип, э, цифру 30, если вам понятно, да, супер, я вижу, есть есть обратная связь. Я вас благодарю. 30. Итак, теперь подробнее я включаю экран и э, рассказываю вам моменты, нюансы. Итак, смотрите. Демонстрация экрана. Если вам видно сейчас, я показываю эту страницу, вам видны тарифные планы. Пожалуйста, 10. Э, цифру 10 поставьте в чате. Цифру 10, если вам видна демонстрация экрана сейчас. Пожалуйста. Так, шикарно. Итак, смотрите, друзья. Значит, э, на три месяца это 25 уроков. Видите, плюсики заканчиваются на 25 уроке. Все, дальше. Это технические уроки, это просто те уроки, которые вам уже знакомы, которые сейчас открыты, завтра они закроются. Но если вы их оплатите, они у вас будут три месяца. Специальный отдельный кабинет вы получаете после оплаты и там они у вас три месяца будут доступны эти уроки. Дальше. Второй вариант. Это 6 месяцев доступ и здесь вы получаете 34 урока. Это тоже это весь курс данный. То есть 3-4 урока это весь курс по сути. вот И тоже отдельный кабинет. И на 6 месяцев. да И самый такой... Крутой вариант – это 12 месяцев доступ к урокам. Кроме этих уроков, кроме этого курса по WordPress, кроме этих 34 уроков, вы также бонусом получаете наш кабинет. И у нас в кабинете масса уроков, масса курсов. Вы получаете бонусом курс, как собирать базу подписчиков и зарабатывать на рекламе от 20 тысяч рублей в месяц на рассылках, на биржах Infos, на биржах Bazare Mail, Mail-каталог. Там 23 урока. Далее, воронка УВП, 18 уроков. Далее, в общем, я не буду перечислять, здесь очень много уроков. Подробнее, есть кнопочка «Подробнее». Там в этом, если вы нажмете вот так «Подробнее», у вас открывается страница, где каждый, вот все, что вы получите, здесь расписано. И, конечно, можно купить отдельно каждый курс. Каждый курс можно купить отдельно, но это невыгодно. Выгоднее брать все оптом, тем более со скидками. Вот. Да, и кабинет вообще, кабинет выглядит вот так. Вы после оплаты автоматически на почту вам приходит логин, пароль, вы попадаете в кабинет, сейчас я покажу, как он выглядит. Ну и в инструкции по оплате вы также, я также записал и показал, какие кабинеты и как они выглядят. Ну, примерно так выглядит, вот, например, WordPress. Идет список из 34 уроков здесь. Каждый урок мы открываем, допустим, вот, 30-й, да, например, открываем, он вот так открывается, мы его запускаем, смотрим, под уроком есть дополнительные какие-то файлы, мы их скачиваем, вот, дальше, например, тренинг по автоворонке 2019 тоже здесь 23 урока и так далее то есть здесь очень много как подписчиков бесплатно получать как партнерскими ссылками работать конструктор свой собственный лендинг на wordpress как сделать да? то есть собственный конструктор пуш уведомления как их настроить как с ними работать покупка рекламы как правильно покупать рекламу не сливать бюджет воронка продаж ну рекламу в мл рассылках вот воронка продаж воронка универсальная УВП инфотрафик, то есть все тренинги, которые до этого проходили, они просто могут быть вам очень полезны. Дальше, уроки по разным сервисам вы также получаете, скрипты какие-то дополнительные. Много уроков по компьютерной грамотности. Я нанимал преподавателя, и здесь 25 уроков, это записи вебинаров, очень полезные, с разными обзорами разных сервисов которые помогают вам лучше работать на компьютере или чтобы например вот сиклинер как почистить компьютер урок 14 и так далее здесь очень много seo копирайтинг отдельно для тех кто хочет научиться писать seo тексты целая лекция здесь тоже больше 20 уроков я тоже нанимал преподавателя и он читал прочитал 22 лекции на эту тему вот adobe photoshop для новичков кто хочет библиотека есть есть сервис проверки на спам есть партнерство наше Итак, я вижу что оплаты идут друзья я пока я пока вот выключаю демонстрацию экрана и ваши вопросы пожалуйста в студию загружаю да и большая просьба вот оплатили да вы получаете на почту вы получаете логин пароль точку входа в кабинет с уроками и Авторизуйтесь и пожалуйста напишите в чате что вы зашли в кабинет. То есть все нормально, вы уже в кабинете. Пожалуйста, дайте обратную связь. Те кто уже оплатил и попал в кабинет, пожалуйста напишите что все окей. И давайте сейчас ваши вопросы. Вот что было непонятно, пожалуйста вопросы. Вопросы в студию, что непонятно по сегодняшнему заданию, по всему тренингу, что было непонятно. Возможно, у вас какие-то вопросы есть, и вы сейчас их можете задать в нашем чате. Так, друзья, еще раз повторяю, давайте проверим. Обратную связь. Если вы меня отлично слышите, пожалуйста, пятерочки в чате. Если звук у нас отличный, шикарный звук, все хорошо. Пятерки, если хорошие четверки, если нормальные тройки, если проблемы. Так, Ирина пишет, все понятно, замечательное задание. Так, Анатолий спрашивает, уроки сегодняшнего вебинара когда откроются? Уроки сегодняшнего вебинара пока не будут открываться. Вот, не планируются они открываться. Ну и вообще уроки технические они я объяснил анатолий друзья технические уроки это ни о чем все секреты в платных уроках то есть зачем вам технический урок если он ну, это не полностью да? то есть не полностью курс что он вам даст анатолий уроки которые не до конца раскрутят ваш сайт что это вам даст ровным счетом ничего Будет у вас сайт, ну да, ну вы там какие-то уроки сделали, но основные это уроки дальше. Поэтому, ну вот такая ситуация. Хорошо, то есть я понял, что вопросов вообще нету. Все всем понятно и мы можем, в принципе, заканчивать сегодняшнее занятие, правильно? Так. Аркадий спрашивает, чат поддержки, туда заходят только те, у кого ваши курсы. Нет, вы можете заходить, даже если вы ничего не купили. Абсолютно. Это не важно. У нас поддержка бесплатна, всегда и для всех. Если вы никогда ничего ни у кого не покупали, милости просим вас в нашу, ну, в нашу группу поддержки, в наш чат, в телеграме. Почему так? Почему? Я отвечу почему. Потому что у нас клуб. У нас партнерский клуб профессионалов, у нас есть партнерская программа, у нас есть много-много материалов, много уроков. И рано или поздно вы или сами себя прокачаете, либо с нашей помощью вы станете ну, более опытный, вы начнете разбираться, вы начнете трафиком владеть будете. То есть вы сможете рекламировать, например, наши курсы. Нам это выгодно. Да, мы вам готовы помогать, мы вам готовы подсказывать абсолютно бесплатно. Если вам знаний не хватает, покупайте курсы наши. Пользуйтесь случаем, скидка есть, пожалуйста, цена смешная, я считаю, за такую информацию смешная цена, это вообще не, вопрос, ну, не цена для такого материала, вот, и, пожалуйста, но если не покупаете, ну что ж, приходите, пожалуйста, задавайте вопросы, будем подсказывать, помогать. Друзья, я вижу, что идут заказы, дайте обратную связь, что вы попадаете в кабинет с уроками. Ну, в принципе, не попасть в кабинет невозможно, поскольку главное, чтобы вы правильно указывали ML свой email действующий указываете при оформлении заказа, на этот email сразу в течение нескольких минут вы получаете доступ. Приходит несколько писем, предварительный заказ вы создаете, идет письмо, потом оплачиваете, вы получаете письмо, что оплата успешна, и вы также получаете письмо, что вот ваш ну, вход, вот там регистрация на сайте, и там есть логин, пароль. В принципе, посмотрите вот эту инструкцию вверху, как оплатить, я там показываю. Да, есть такой интересный момент. Вячеслав спрашивает, можно на год за 3000 приобрести? Вячеслав, можно за половиной тысячи? купить на полгода, ну, друзья, разве плохая скидка? 90% скидка, пользуйтесь моментом. Не купите вы, купит кто-то другой. Я еще раз включу экран и покажу для разных регионов, какие способы оплаты будут лучше для вас. Смотрите, вот экран я сейчас включил и если вы, например, вот самый популярный, я рекомендую вот этот 38 тысяч, который с, с, со скидкой 3800 на год вы получаете абсолютно все мои уроки, вообще все полностью. Все уроки, которые у меня есть, и дополнительные, и уроки те преподавателей, которых я нанимал, вот вы получаете в этом одном большом кабинете. Например, вы его хотите оплатить. Вы нажимаете оплатить, далее. Попадаете на страницу оплаты. Здесь заполняете все свои данные, правильно заполняете email. Телефон не обязательно. И вот в это последнее поле вы вставляете вот этот промокод. В 90 вставили промокод. Значит, Россия. Лучше вот это Виза Мир для России. Тут меньше комиссия. Здесь есть Виза Мир, другие банки, Яндекс Кошелек. Ну, в общем, много способов оплаты. Это сервис единая касса. И вот здесь для России я рекомендую. Для Украины... Я знаю, проблема из Украины оплатить. Интеркасса лучше подходит. Вот. Я точно знаю, интеркасса подойдет. Здесь тоже есть банковские карточки, типа PrivatBank, вот интеркасса. Да, если вы пользуетесь WebMoney, пожалуйста, WebMoney рубль, вебмани web доллар здесь есть, можно оплатить. Ну, это вот такая. И после оплаты в кабинет я уже показал, какой кабинет. Кабинеты на 3 и 6 месяцев они. Урезанные, то есть они другие, они немножечко по-другому выглядят и там меньше курсов. Ну, думаю, понятно. Так, я возвращаюсь к нашей презентации. И так, Рустам оплатил, уроки открываются, все нормально. Вообще, Рустам, ваши впечатления про уроки, то есть список, вообще объем материалов и если вы оплатили ну, большой кабинет максимальный, то пожалуйста, ваши Впечатление от количества уроков и от качества уроков. Буквально в двух словах. Так, я пока, да, отлично, оплатил 3 800, я понял, да, и вы зашли уже в кабинет, все нормально, и можете, ну, как бы, два слова по поводу материалов и уроков, насколько вам нравятся объемы, материалы, список уроков. Так, ваши вопросы, друзья. Так, насчет чат понятно михаил не успевал освоить до 25 урока вячеслав можно на год ну я уже ответил И... хорошо друзья ну что ж раз вопросов больше у вас нет мы будем сегодня закругляться заканчивать да, лариса у меня не получается оплатить ну, на самом деле все просто когда вы оплачиваете если вы выбираете например там, банковскую карту то ну, что-то может не получаться все должно получаться. Если вам очень сильно нужна моя помощь по оплате, вот, можете обратиться ко мне в скайп, либо обратиться ко мне на почту. Ну, лучше в скайп, конечно, я вам помогу с оплатой. Там ничего сложного. Вообще оплата простая, ничего сложного. Все оплачивают, у всех все получается. Но если нужна помощь, то обращайтесь, я вам подскажу. Через скайп это удобно, мы можем созвониться, открыть экран друг другу и быстро... Покажу, что и как. Ну, в принципе, там ничего сложного. Повторяю. Ну что, хорошо. А еще есть вопрос, Сергей, из России еще раз покажите картой мир. Из России показываю. Включаю экран. Вот, например, вы выбираете, так это можно закрыть. Вы выбираете вот оплатить, заполняете, дальше вы попадаете на страницу предварительного, ну, предварительно оформляете заказ. Здесь вы видите, что там 12 месяцев все уроки, доступ в кабинет с уроками. Стоимость 38. Если вы введете вот этот промокод и выберете вот для России «Виза Мир», нажимаем вот это «Виза Мир» и смотрите, стоимость сразу меняется. У вас скидка 34 200 рублей. Скидка 34 200 рублей. Стоимость получается 3800. Вот, поздравляем, ваш заказ успешно оформлен. Дальше, перейти к оплате. Нажимаем вот эту кнопку, перейти к оплате. Нажимаем вот так. Попадаем в сервис единой кассы. Здесь у нас три варианта. Ну, единой кассы или единый кошелек, это одно и то же. Вот, раз, два, три. Мы выбираем, например, если у вас карточка, посерединке Visa, Мир, видите, карты России и СНГ. Карты России и СНГ. Если Яндекс деньги, выбираем Яндекс деньги. Если у вас есть какой-то единый кошелек, это сервис, там другие способы оплаты, вы выбираете единый кошелек и там свой способ оплаты. Вот. Но э, в основном самый популярный способ это виза или Mastercard, то есть банковские карты, и это вот посрединке. Я думаю, понятно должно быть. Итак, выключаю. Если понятно, то напишите, что понятно, либо поставьте цифру. Четыре. В чат, пожалуйста. Я включаю вопросы ваши. Так, секундочку. Так, вопросы. Рустам, э, оно того стоит, все вместе, плюс эксклюзивная информация. Отлично. Дальше пишем. Лариса, хорошо, скайп. Валерий, по времени скидка будет сколько держаться? Скидка зависит от того, сколько, ну, как быстро 30 человек за, ну, оплатит. Вот. Обычно это 12 часов, вот, примерно. В течение 12 часов обычно оплачивает 30-50 человек. Скидка заканчивается. Поэтому, если... Первые 30 человек, кто оплатит, не просто оформит заказ, оформить не считается. Считается полностью оплаченный заказ. Поэтому, если 30 человек полностью проведут оплату, все, скидка сразу из 90% превращается в 50%. Скидка остается, но 50%. Вот, дальше идем. Сергею понятно. Так, Людмила, как перейти в кабинет после оплаты? Людмила, смотрите. После оплаты вы получаете письма на почту. Проверяем папку спам на всякий случай, но в принципе письма должны заходить нормально во входящее. Три письма. В одном из писем будет логин и пароль. Логин и пароль и точка входа, то есть ссылка в кабинет. Пожалуйста, Людмила, проверьте, если вы оплатили уже, пожалуйста, проверьте письма. Проверьте сейчас свою почту, проверьте папку Спам на всякий случай. Ну, бывает иногда залетает спам. Ну, это редко, но бывает. Любую. Так, ну, я всегда проверяю папку спам, неважно, да. Так, Людмила пишет: оплатила спасибо. А напишите, зашли ли вы в кабинет. Я понял, что вы оплатили. Зашли ли вы в кабинет, все ли нормально? Попали ли вы в кабинет с уроками? Пожалуйста, Людмила, напишите. Друзья, ну что, смотрите. Я думаю, вам было интересно, да, у меня небольшое объявление, вебинар изначально на завтра, который был назначен, он завтра не состоится, мы его ну, сейчас отменяем и просто следите за рассылкой, вебинары, будет вебинаров много еще, до нового года еще будет как минимум один вебинар, просто следите за рассылкой и... Я вас приглашу, если вам это интересно, эта тема, то есть это может быть вебинар по партнерской программе, это может быть, ну, то есть как приглашать, как развиваться у нас в партнерской программе. Я часто провожу такие занятия для партнеров или записываю видеообращение, и в этом видеообращении я показываю, ну, новости наши или там, например, что нужно быстро сделать подготовиться там к тренингу к запуску к старту и так далее да? поэтому будьте просто на связи следите за рассылками вот и так анатолий как зайти в кабинет я оплатил анатолий друзья ну как зайти ну очень просто проверяем пожалуйста проверяем почту людмила и анатолий проверьте свои почты на ваши почты пришли письма Сейчас я проверяю ошибки по доставке писем. Их не должно быть. Я сейчас проверю секундочку. Так, один момент. Так, нету никаких ошибок. То есть, если вы произвели оплату, вы получаете на ту почту, которую указали, вы получаете доступ в кабинет с уроками. Проверяем почту, проверяем папку Спам. Пожалуйста, дайте обратную связь, что вы получили письма. Да, я вижу, что и Анатолий оплатил, и Борис оплатил, и Людмила оплатила, и Рустам, и Сергей. И, в общем-то, давайте проверяем, пожалуйста. Так, Борис пишет. Оплатил и вошел в кабинет. Спасибо, Валерий Валерьевич. Супер, Борис, отлично. Дальше у нас еще Анатолий не написал и Людмила э, не пишет. Сергей, с карты МИР платеж завершен с ошибкой третий раз. С карты МИР с, с ошибкой. Сергей, я понял. Ну, к сожалению, не знаю, почему с ошибкой. Возможно, нужна моя помощь. Если хотите, могу помочь. У меня с карты МИР Многие платят и нет проблем вообще. Не знаю, с чем это может быть связано, эта ошибка. Сервис, который принимает платежи, это единая касса единый, или единый кошелек. Ну, В общем, туда можно обратиться в поддержку, к ним спросить, что за ошибка. Почему вы третий раз пытаетесь оплатить, не получается, в чем проблема. Может быть, они подскажут вам. Так, Анатолий, когда вы закроете доступ к урокам, Доступ к урокам закрою завтра. 18 число, 18 декабря, примерно э, середина дня. Где-то вот обеденный перерыв. И в этот обеденный перерыв будут закрыты уроки. Вы пишите дальше, что вы еще не все изучили. Прошу оставить на сутки до 19 -го. И что это вам даст? Ровным счетом ничего. Повторяю, 25 уроков это технические уроки. Они не раскрутят вам сайт, ну никак вообще. Это просто подготовка. Основные секреты в продолжении. Так, Сергей. Раньше мир везде платил без проблем. Ну, в принципе, не должно быть никаких проблем с оплатой. Так, Людмила вошла в кабинет. Спасибо. Отлично, Людмила. Замечательно. Можете несколько слов выразить своих, своих эмоций, своих первых впечатлений по объему уроков, по объему материалов в нашем кабинете. Так, Лариса. Пишет, что тоже мир не получилось. И Вячеслав пишет, как с двух карт оплатить. Никак. Вот с двух карт никак оплатить. Друзья, если там у вас такие, ну как бы серьезные... Борис пишет, оплатил с карты мир никаких проблем. Смотрите. Вот Сергей писал, что три раза не получается. Значит, вы допускаете какую-то ошибку. Потому что вот Борис оплатил с карты мир никаких проблем. Видите? Друзья, если вам, у вас не получается, но вы очень сильно хотите оплатить, вам нужна моя помощь, обращайтесь ко мне в скайп. Я сейчас вам напишу свой скайп, я вам помогу. Вот мой скайп, пожалуйста. Обращаемся в скайп. По скайпу я вам помогу. Я могу предоставить, например, какой-то свой там Яндекс кошелек, или WebMoney кошелек, или Яндекс, или Киви, вот кошелек, допустим, вы можете произвести прямой платеж, а ваш предварительный заказ я просто вручную переведу в оплаченный. И если там даже партнер какой-то вас привел, то он все равно получит свою, свои комиссионные. Ну это для тех партнеров, кто может подумать, что не, он не получит. Да? Он получает, потому что все равно предварительный заказ просто я вручную перевожу в оплаченный, но партнерские начисляются в любом случае. Да, такие ситуации иногда бывают, когда человеку сложно, ему удобнее, например, там, ну и здесь есть маленькая экономия по комиссии, потому что платежный шлюз не берет свою комиссию, банк не берет, а если вы делаете перевод там с Яндекса на Яндекс кошелек, да, тогда комиссия есть, но очень маленькая. Вопросы, пожалуйста, если есть вопросы, друзья, я вижу, что все, кто оплатил. В принципе, большинство пишет, что зашли, проблем нету, уже в кабинете. Анатолий, как посмотреть уроки в кабинете? Анатолий, вы уже в кабинете? Вы, так, сейчас. Как зайти в кабинет? Я оплатил. Да, Анатолий оплатил, вы уже в кабинете. Как смотреть уроки? Показываю еще раз. Напишите, какой у вас кабинет. У вас кабинет на сколько месяцев вы взяли? Чтобы я понимал, какой кабинет... Вам показывать, Анатолий, пожалуйста, кабинет какой, на сколько месяцев? Так, кабинет за э, на полгода, который показываю. Так, включаю вам экран. Так, презентация, так экран. Так, поделиться экраном. Итак, смотрите. Данный кабинет называется «Мемберзона» и вы получаете вход в кабинет, в личный кабинет клиента и подписчика. Он выглядит примерно вот так. Вот примерно. То есть вот здесь есть раздел «Мемберзоны» и такой замочек. Вы нажимаете этот раздел «Мемберзоны» и далее у вас есть название тренинга и есть «Открыть». Я попробую сейчас показать. Вообще, я это все демонстрирую подробненько после оплаты вот в этом уроке. Ой, не в уроке, а вот в этом видео. Вверху на странице оплаты есть видео. Давайте проверим. Анатолий, если у вас получилось зайти в кабинет клиента и подписчика, Напишите, что вы зашли в кабинет клиента и подписчика, и вы нашли там раздел «Мембер-зоны». Вообще, вы должны были после оплаты получить видеоинструкцию о том, как зайти в кабинет с уроками. Анатолий, пожалуйста, дайте обратную связь, зашли ли вы в кабинет клиента и подписчика. Да, вошли. Вот, раздел «Мемберзоны». Вы видите раздел «Мемберзоны»? Да, нажимаете на этот раздел. Нажимаете на этот раздел, и у вас есть там две кнопки. Нажимаете, напишите, пожалуйста, что написано на кнопках. Напишите, что написано на кнопках, Там есть две кнопки зеленые посрединке, и на каждой что-то написано. Напишите, что написано на одной кнопке и на второй. Да, вы уже зашли в уроки, я вас поздравляю. Друзья, ну что ж, замечательно. Спасибо, и вам спасибо, друзья. Мы продолжаем заниматься по данному тренингу следите пожалуйста за новостями будет много интересных новостей у нас я вам всем желаю раскрутки ваших проектов я вам желаю чтобы ваши статьи попадали в топ чтобы вы получали как можно больше трафика как можно больше зарабатывали на своих проектах на своих сайтах но чтобы вы быстро научились оптимизировать и раскручивать свои сайты друзья это я вас всех Поздравляю с наступающими новогодними праздниками, у меня будет еще много рассылок интересных и перед Новым Годом, и в канун праздника, и вообще на протяжении всех новогодних праздников, так что далеко с вами не прощаюсь, ну а на сегодня у меня все, спасибо вам за внимание, запись, запись я делаю. Сергей спрашивает, сколько уже оплатили. Сергей, я не считал, но еще ну, половина, где-то 15 человек оплатила и еще 15 в процессе. Да, то есть из этих 30 промокодов. Ну, завтра промокоды, скорее всего, закончатся. Вот. Спасибо, спасибо. Всем спасибо, друзья. Ну, До новых встреч, до свидания. Всего доброго.